Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад И сегодня будем начинать проходить метро 2023 сходу Сразу хочу пожелать приятного просмотра И приятного аппетита всем покушать А кто не кушает, здесь нужно все покушать Охлаждающего такую жару Да, мороженое там Водичку такую холодник, ну не себе холодненькую, нормально. Там да, мы будем начинать Кстати, там, вот там книжка За 2034 год, метро Прикольно так, выживание, давайте выживание. Делающий патрон. Ага, редкий. Фильтр редкий. Выживание, спартане что ли. Можем секретность. А, нет, давай выживание. А, нормально, хардкор. Да, не, я нормально хочу пройти. Хардкор это будет жестко, да? Да, нормально, все, давай. А В туннеле становилось все холоднее, мы с мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с ветром, наедине э, с э, наедине с самой Я был почти у цели. Почти. Когда ты покидал свою родную а, станцию, да. думал ли что пустим. мы окажемся в таком положении, да, что, ты что мы даже за... не будем знать, но... спасаем ли мы мир, или обрекаем его навсегда? Но... Да я вообще никуда не лезу, я а просто игру начал. Паутина, офигеть. Сейчас лезет рухнет, да? Оу, гол пьет. Вс отсюда. что вс разваливается нафиг, старый этот. Куда мне прихищил? Вс, сейчас бы я туда полетел. Подняться на поверхность. Нам придется пробраться. Двигатель слышал. Да я знаю, куда. Идти. Давай, включаем. Тихо. Да. Ч такое? Ржавая дрянь. А, ржавая дрянь. здесь Все ломается. Все Ну конечно, тут за 30 не открывал. Все-таки метро 2034 это есть. Опа, на. О, фильтр. Поши больше по ящикам. Ща пошу большую. Ну, в принципе, есть полезная. Черт, черный, сразу. Перезарядка. А, зачем? Мы стрелять не будем. Ой. Нет, там что-то еще было. по он на получик нажал, наконец. Туда за все лутать просто У меня это все. Зачем? Блин, зачем что там творил? Не, нет. Не... Ну ладно, Но побежали всё, Давай, давай бежи, <связь> давай, давай, быстрее. Фанарь, а, да, фанарь, фанарь. Как а зачем? Так же. Так, так. Похоже, у них... Да, конечно, потом я свылю. Давайте Зачем? все, вздыхаю Так, никого нету пока, да? Кто это? Кто это? Кто это? Я убил? Пожалуй никуда. Опа-на. Это кто? Здорово. Пойди отсюда нахуй. Надо дробашку брать, Я ему спину прострелил, как он сейчас тут Блин, дробашом надо выплють. Капец как минимум. Или дробаша тут. Ч ты фигня? Э, э, давай! Стреляй! Ч убьет меня наверх? Ты что за лево тут набежал? Это Лев, да? Или нет, или что это вообще? Давай тянем, давай. Готов, готов, давай. Тянем не. Я не... Я не... Я не... Я не... Я не... Я не... Я не... то Родной дом сразу не дает. там двери? Десятки стоят, серьезно. Как слышите? Прием. слышу вас отлично. Чугу. Останки на телебашне серьезно? Моего башня. Повторяю, моего башня. Как она еще тут стоит? Нифига тебе надо даже в такой. Ч? Избью меня, да? Ч чувствует? Это ч за кроссаут, реально? Метро. А, вот, вот из-за этой игры красав появился, вот, вот и, вот и после этого, после вот этой катсцены, да, вот появился красав. Когда, когда боролись товарищ, по да, да рыбали, да, да, да, перебили там, прямо лёву, чё там, ну, молнию удариваю, очень странно как-то, снег идёт и море, Круто. это чё за нашествие, это что за нашествие лёву? Фига себе. Ничего себе. Какой круг. Здорово. Я тут унавижу. Все, пять давай. давайте. Просто. А давайте вы уйдете отсюда. Это слизко, я до снизка, я теряю. я не хочу просто на дорогу тратить. Там, в принципе, за руку... Не, Нет, ну если будет нападать прямо... А я что я буду убивать их, то еще не будет прям рядом. Нет. Я держу, я прям вот для тебя стою. Ты не фига себе. А у меня патроны. Ой фильтр, меня сейчас убьют на О, Он, нашим убивает, это фильтр, да? А вот он забили. А вот спаси, можешь нас просто отключить? Че, я, я все. Привет, давай, л ⁇ г. Демоны еще полетели, это что-то пидня. Еще за мать крафту не это не какой такой. Пидня, мечаться начинает. Нифига себе. Ну да. все, стреляй, давай. Нифига себе. Ударово. Вс ⁇ меня убили, похоже. Капец. А, 8 дней до этого. Метро это наш дом, это все, что у нас осталось. Даже есть тут не сахар, но ты знаешь, что на твоей станции. Каждый человек тебе как родной тебе есть. Ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, когда появились демутанты, все изменилось. А до этого их не было, да? Мы стали другими. Наши нами правил страх, пока не пришел Хара... Хантер, друг моего отчима, он изменил все. И в особенности мою жизнь. А, это 8 дней до этого, понятно. Это типа что вот... мы типа выбрались. А по-моему. Нет, страх. Чё это? Это воспоминания, типа, городов? Так, мы, это города эти целые, только... О, Москву захватили, блин. Мы, эти города все живы, я откуда знаю. Нью. Это вряд ли не, мы, это везде так. Мы ж не знаем. О, море. А, море, конечно. Да, море. <laughs> конечно, море, ага. Кстати, так казалось, что это море, кстати, если вот. Так, почему-то посмотреть, это море как будто. Артм проснулся наконец. Нам скоро а привет Хантер. Хантер. У а кто это такой? У него всегда самые свежие новости других, Вставай, других Вставай, тебе Давай, тоже тебе тоже будет быстрее. Не факт, но может быть. Посмотрим. Фу. Чё у нас? Нет? Домашку делать, да? Он домашку делает, да? Гитара. Нормально, сейчас поиграем. На гитаре. Здесь больше ничего нету, да? Пойдем, Артем, пойдем. Да пой-то. Я пойдем. не через такое прошел. Я да, я тоже не через такое прошел. Да, Саша, да, да, да тоже такое. Да, да. да, да. Почему? Да, да пойдемся. Мы должны что-то сделать. А да. да, что еще мы можем сделать? Че, плохих черв сейчас нападет, да? Не, я нападать не буду. Давай послушаем Хантера. Давай. Только давай сначала познакомь, кто это такой, я вообще хозяйка. Что буду услышать, госпитал. я сегодня не знаю даже. Здорово. А на ага. переполнен. Да, конечно, он всегда переполнен. А -а -а -а -а -а -а. Но а всегда а они нападают. Куда? Потому что они сами лесу. А куда пойдем? Дверь открывай давай. Где ты, Леша? Давай, включи. Да, Белый в смысле, билый. я не посторонний. Здорово. А, извините, не узнал. А, ну ч? Ч, до свидания, до свидания, <смех> <смех> закрыл такой. Проходите, товарищ сухой. Ой. А ч, я мокрый? А что есть? Товарищ мокрый. Интересно. Так, патрончики где? Нету, серьезно, бродяга, ночи. Ну... Как раненые. Нет, нет. Еще... А каждый день в северных и ходит наши по и каждый день тут занесет убит. А жестко. Как я понял. Черные убивают не сразу. Но они словно разрывают на мозг душу рвут. Люди сходят с ума. А понятно. Ну в принципе обычная больница в России нормальная, в принципе бесплатная. А тут никаких ловушек нет, надеюсь. ну нифига нет как это я все? Я профукал даже был. А я походу ничего не тот. Так... Какого черта? Кто это может быть? Это походу черный, конечно. Это Хантер. Все, утучаться. А это мутанты какие-то? Мутанты не утучаться. А, а это точно? Не, я походу мутанты утучаться. Это не может. Что это такое? Что это за бомба? Это что бомба сейчас, да? Подорвет нафиг. ДНХ, Чего это такое? Не надо мне Спасибо. это. Спасибо. А теперь закройте ворота. Сам закрою. Давно не виделись, ха-ха. Рас командовал да, Что это такое? Вообще? Здравствуй, Артем. Ну, здравствуй. Ну, какие какие вещи здесь как... да, Капец, полный. Ну, -ка, да, ну, как да, обычно. Это... Ну, да, в принципе. Говорят, Мутанты нападают. Ну, это как обычно, в принципе. Этих... Ничего нового, да? Мутантах. Каждый день такое видишь, да? Возле работающие эскалаторы будьте стороны. Я тут прикупил древние ага, открытые скала Нью-Йорка. Держи. Эскалатор. Уже можно это сорвать, эскалатора нет. Это не просто музыка. Какие эскалаторы? Тут раньше эскалатор будет жить поездки. Даже не скажешь, что тут эскалатор да, когда-то был. Черный, а, черный, черный, да, к черту деталь. У нас в ордене нет заведено, нет. Так. В у у нас не заведено так. В родов надо истребят. В городе не заведено так. Значит, я придет истребить. Черные блядь, револю, кто-то про них Кто? На на Блин. Пистолет что, что, что, давай пистолет мне, или чё там, давай. Бери, бери свои, закрывай туннель. Саныч, мы остаемся. Сан Саныч, давай. Согласен. Артём, бери оружие. Давай. Света. Э, в смысле, это моё оружие, да. Мы... Опять тебе руку, блядал. Чёрт, где же они вылезут? А они где хочешь? Они мой вот отсюда оттуда. Больнее заряд. Запах Нет. крови. Ну мой дверь вышип не нафиг. Гень. Опа, нахуй полез. И где? Тут, наверное, да. Опа, ну, они даже не запах. А ладно, он сам это. А, нифига себе, лакер, ты ничего, сюда не лакер. А где? Устреляй. Ну, э, а ты чё не Конечно не Я хочу там убил вообще. А его реально хочу там можно убить ты чё? Я его хочу там один раз убить. Пошёл. Поскользнулся просто. Успокоился, блин. Да убивай ты его, чё-то меня зовут. Чё-то с ним плохо. С тобой всё нормально. Не, я не уверен. Вы всё нормально? Нет. Стоматолога когда был? Стоматолога когда был? Он тупый пластин. Обычная туннельная нечисть. А, ну видишь, понятно. Ну, я вижу, пара. да, мне это обычно. Обычную. Ты о них думаешь, ты их Кстати, вот эти фигнючие... застряли. она еще не прорвалась. прорвалась. А это прорвалась. зачем прорвалась. в нее застрял? Бедням. Застрял в ней. Не а, упал. это их боище. Страх громко. Да я не боюсь, я вообще какой-то сегодня. Странный. Вообще не боюсь, ни капельки. Правда, надо будет в Виаре это поиграть вообще. Да что с тобой, Очень буду бояться. А я когда... цепляться что? за жизнь до последнего. Да, понял, а ну, понял, понял, да. Когда отправлять в ад, то почему? Пойди, а. глянь. У меня в госпитале десяток, десяток проверенных бойцов пускают Тут, конечно, слюни и бормочет ерунду. Это забиранная скрипт. В смысле? Ты что, офигел? <звук> Бегим! Пацаны, бежим. Ран, пацаны. Что происходит? Че за экран? Я живой, нет? О, валяется уже все, напились опять. Ч такое? Что-то им хреново, похуй. Походу тут контролер был. Я салкер играл, там такая фигня была. Контролерку, походу, на них напал и все, они все уже раздыхали в Сто процентов. Одному 100%. дьяволу известно, известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Да да я пойду не на разведку. Слушай, не слушай внимательно, внимания, Артем. Иди, до завтра если не вернусь. До завтра должен до и добраться до, до поля, чтобы человека раскачиваться. Что ну, Раскажи что... ему, что случилось с моей. А ему, что случилось с моей. что происходит у ваших рук? Потому тут снег идет учебный. Покажи мельнику вот это, чтобы он поверил, да. что ты от меня. Чё я надеюсь это? на тебя, Артем. Не подведи. Странно, и а как это Если небо, Мы хотим выжить. Мы должны уничтожить эту угрозу. Любой да, мы должны ходить, хочешь, но я не смогу понял. это сделать. Спарта, ничего себе. Не знаю, как мне это поможет. Ну, ладно, надеюсь. Хотя бы как-то удачи принесет Глава первая путь. Хантер не вернулся, сбежать, и было бы непросто. Но ведь дал ему слово. Ну все, он сдох. На честь день с крышкой и ходил на кара караван. Караванчик набирал охранников, и я завербовался. Завербовали его, короче. Да, мы завербовали. Наконец-то. Что-то В своем чудесную. обычном темпе, да? Ладно, хватай шмотье вооружения на платформу. Ага. Они уже заждались. Я буду там и смотри, да. ничего не забудь. Да, конечно. Потом я вот опять из ничего пришел. Вот Заб... с бабушка, вот вот еличка, Странная песня была. Вот сто... Нормально, можно дискритеки врубать такой. Ч, нету ничего? Блин. Ну, где-то заныканы где-то. Я знаю, что заныкана где-то. Э. В смысле тут заклюито, блин? В смысле закрыто? В смысле закрыто? закрыто. А, нарисуем что -то то. Закрыто в смысле? Оборачивается. Если не появляется, а вообще? Потому что есть патроны. Ох, а это сохранилось. Видишь, патроны. А что такое просто вид? Чекай, я нам ощущаю. Вот это оружие по да? Из хорошего автомата считай нету и Да, нету А не, не, у Я солдат. У меня нет. Оружие, наставники. О, Артём, тебе оружие не, не нужно. Конечно нужно еще вообще. Нужно, конечно. Автомат, Автомат калибра 5.45. пять он на, на куличком? Это для меня. К Себе забери лучше. Для тебя подходит а задержали а, блин, как же я забыл универсальная зарядка для фонаря батареи заряжать о, давай еще противогаз... что-то ай, давай все, что у тебя везде? есть где а давай еще эти фильтры. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Занесет еще как? Еще не раз. На всякий пожарный. О, давай мне вс, вс, что тебе бери. Давай не шлем Окей. еще на всякий папку выиграть. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу, мой тип. Ну, не нет, я я тратить. Ага, Не, я патроны тратил. Ага, ты чипился. Хорошо, буду знать. Буду знать, сколько у меня патронов, и мы закуплюсь еще патроны. купить, да, купить надо. Все. Может еще чуть на пистолет купить? А нет, уже нет. Хорошо, все, мужик, здание. С ним разговаривать, да? Ничего. Ага, я понял. Чего? Ух ты, нифига себе тут сколько ходов? О, здорово, я тебя еле нашел ч.е. тебе. как я быстрее в нашел. Где-то, блин, этих тоннелей, готов, конечно. Готов? Тогда двинули. Да, пошли давай. А мне тут торчать вообще? нет. какая-то перестрелка, то Артем, сюда. Дай, Артем, богу, дай. Надеюсь. Да, да Эй, вот, ребята, Вы на Рижскую едете. Типа да, типа. Не подбросите. Не, не подбросишь. Но зайцем не поедешь. Придется поднапрячься, что. все, ага, ну, Я уверен. Такие как он, вида, Ну все. Удачи, удачи всегда, всем, да. Остается дома, а нам с вами в Удачи вдвойне. В тройне даже. Четвергнет. Уже на четко. Ну, Готовы немного прошварзался? Ну да. Круто, да Очень круто так сейчас пол, нас у тех да, Хотя бы на время поездки. Да. Думаю, будет здорово. Не опасно. Ну так. Да. Где это еще круче? Не факт. Ну, ну круче, но это... Э, ну, вот, вот... Так Погоня. Так я покинул родную станцию первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я сказал отчим и всей правды. А, я не собирался возвращаться домой с Аришкой, но я не мог подвести хантер. Ты лучше подвел меня что то какая-то фигня. 100%. Так откуда ты? Я? С, Рижской. с Рижской? Я тут ночью по туда-сюда покупаю товар. А, понятно. А? 90-й хорошо, давай. Но сейчас нет. Ближайший базар на сходящей а станции из Аришкой. А уже да. большой метро начинается. Я раньше частенько Осторожно в колес ездил, но теперь туда так просто не попадешь. Конечно, и сейчас тут все. Везение, сложно. Паспорт, О, пацаны пешком туда вообще, А чё ты? Ну, там мы, в принципе, едем, и ну, а не быстрее. Все метро соединяет своим кольцом. И станции у нее куча, но чужаков там не любят. Ну, конечно. А, а, если через а я, я чужак буду сейчас. Потому что гражданством не вышел. Ну, Тогда да. тебе дорога лежит через красных фашистов Фашисты, или через да. простых бандитов. А, простые, да конечно, они простые В совсем ребят, озверели. Э, конечно. Вот, вот, нет, они уже озверели. Друг вот. Глот, вот первые ребята. Что че, реально. Какое-то образование. Уже обращали. Так что надо заехать по служебному туннелю в обход Алексеевский. Ненавижу этот тоннель. А кто его любит? А этим пацанам еще пофиг. Один Чем пошел. Конец моя. А нет двое. А а не трогают? В этом тоннель. Непонятно. Мы-то не вообще. Каждый за себя. Но не как туда. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им И не понравилось мне. Совсем. Так конечно, тут вообще страшно. Я бы сейчас в VR поиграл, это а то Реально, прикиньте, а им. А им можно, да, почему-то? Почему им можно зайти? на меня. Это честно несправедливость. Все не справедливость. будет хорошо. Нет, я не уверен. Если у тебя оружие появилось, я думаю, уже ничего хорошего не будет. Так, столик А, типа у меня три оружки, что ли? Нет, нет. Проклятие, голова просто раскалывается. Ну, да, реально раскалывается. Если раскал... качать.. Доберемся быстрее. Давай, качай. Женя, помоги ему. Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артём, прикрывай тыл. Я прикрываю, и тут нет. 3 О, тут Я еще один. Там надо. еще один этот проход открытый. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Да мне страшно тоже. Страшно? И жалко их очень. Кого? С кем это с ними? Ты что не слышишь как они плачут походу ему на его накрыло походу. Ты про кого ты как а <связываешь> все ему хреново давайте взбрасывайте а, а, а там электричество сейчас дорвется на. ой все хреново опять артем что это это капец какой то артем! ой куда ты идем куда Сюда! Это понятно, это ему опять снится все. Ага. Да это ему снится, ну в смысле, это его введение, это не, не правда. О, это контрольер, куда пришел, да, и сталкер, очень похож. Тоже вот так. Да, точно контрольер, тоже всех вот так вот. Мог взять и до пола положить какой-то стороны противогасе что все нам хана что ли что в рай попался он ушел куда-то да убейте его плавный красавчик. куда ушел стоять если умирать уже все вместе умирать вместе с ним что нет Решил такую типа без палива конечно сейчас еще нормально что вы там уснули опять Давайте, просыпайтесь. Ч, здесь поз... Ох, я все что-то. Как да, да. а -а -а -а, Что... Что происходит да? а? Походу, на входа. Там кто-то бежит, Вставайте! А... Прозывайтесь! Невога! Борис! Не а а И -а бесполезно! Да, да, все, боже, да, стреляй, стреляй. А походу они бессмертные Надо с пистолетов О, кого-то не стало. Э! Да пистолет бери ты чё Давай, кинжал! Да, правильно! Порезай! Да. Хорошо! О, спасибо! А, блин, а че он стреляет? то есть да вс, все, сдох! Все, я сказал, что он сдох. Все, он сдох. Э! Он че, бессмертный что ли? Вази! Спаси. Да не хочу я спасать, но... Там одного стоит сдох. Один сдох. Челик. Все. Лег. Надо, короче, еще ближе торповика надо ближе они далеко. о смелых заропах пошел отсюда блин патроны дай мне пожалуйста да, в смысле ты же сейчас... произошло <связать> а, помоги та не нормально -у -у -у. здорово а как поеду <связать> давай руку мне хотел помочь о, не очень а как о здорово чего тут все разбрасываете давай власик сюда надо. вот грибы растут ножра <связать> грибы которые светятся на да? радиоактивно Они... Реально, очень стал как-то. Меня не попадайте, пожалуйста. Да, блин, я какой-то бессмертный меня все Сюда! Только не огнемёт, прошу! Дайте ему шанс! Жги! Нет! Аси не дали шанс. Да нет, не могли бы вы меня сжечь, я бы вас спорил в шоу. Всё? Нормально? Это а? да, вообще капец полный. Не, помешает мешает ну, а, Глава 2. Бурбон. На моем пути Рижская было только первый сынок. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались живы. Говорят, водка делает соревновение. Ну, Прав. Мне было все так страшно, что зато я нашел нового попутника. Поначалу он мне э, очень не понравился. А, нету, Бурбон. Иллюзий тебе даже Ладно, быть. мужики. Пробле Да ты вообще какую-то. Что это? ни, чудища, ни аномалии, ни по За Артема. За кого нам писать? А что, все есть, тебя, че всем есть, да? это? Вода, Черт, если не бы даже. не ты, пацан, у нас пацан, бы мокрого пятна не осталось. Да вообще всем по. Медали нет, но есть патроны. Держи. О, давай еще. Че все это, здоровье. че это такое? Здесь патроны ушли. Что это 10 выстрелил и все нет потом? Давай еще подай. А что а это такое? Блин, ты что, правда не пробиваемый для аномалии? Они да не пробиваемые, просто мне как-то портанули. Посмотрим. О, точно, надо проверить. Не надо. И <смех> с Артём. Не надо проверить. А здоровье. вот он вот, кстати, пошел. Вот он слева пошел. На ага. ну, это в следующей серии, наверное, будет. Это очень не сейчас. Пертяжка, что надо. Ух! Да, сейчас вообще еще раз. Давай. Стрельней. Угу. Значит, на базарную не Спасибо а, за патрончик. Спасибо, браталва. Благодаря тебе. Короче, У меня сегодня не ага. правильно. Правильно. Нифига себе тут патроны! Аааа! Моей... Нас... А -а -а. еще... Я думаю, я Но патроны беру, ага, а я покупаю. Понятно. А патрончик. О, нифига себе тут патроны валяются. Вообще мне нравится. Правда, ты мой для пистолета, там для чего? Я А как ты Надеюсь, вам видео понравилось, хотите продолжение второй серии, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем пока-пока.